Здравствуйте, у нас тут постигла неудача, вот произошел мор пчел, видите сколько пчел передохло, из-за чего на них напал понос и скорее всего это мы не убрали падевый мед, который пчелки собирают из винограда, который переспевший и видите все рамочки полные в меду все полностью вот мед есть рамочек очень много и они наверное этого падевого меда наелись если кто знает подскажите вот это вот еще пчелка из-за чего это могло произойти меда очень много рамки полные переполненные а пчел к сожалению нет и пришлось разобрать улик сейчас муж его обработает помоет и будем размножать семьи дальше смотрите какое количество пчел и все передохли улик грязный падевый мед, падевый мед. никогда не оставляйте падевый мед вот что произошло с нами из-за неопытности. Это какой третий год мы держим? Третий. Ну, попал. Все, я его отбирал. В прошлом году было хорошо, а в этом они точно дохлые. Я могу их рукой потрогать. Боже, сколько много. Смотри. Целые слои, посмотри. Ты все выбрасывать. Я не знаю, как-то в спирту замачивать, что ты с ними делаешь. Или какое количество. А какие живые, что ли? Ой, липкие такие они. Ули как промоешь чем? Улики вы вычищу хорошо. Потом можно обработать их или паяльной лампой, или газовой грелкой. Можно просто хорошо дезинфицировать уксусом и все. Хорошая Можно заселять уксус. новую будь семью весной. Весов, все равно поделится. Будут новые у нас. Улик был утеплен, это они не замерзли. Если можете подумать, ну, что нет, замерзли, это было. не замерзли. Не, не в клуб. У нас марки... в городе все время была плюсовая температура, морозов не было, и они то вылетали даже на Новый год. Тепло было, и они не легли как положено в спячку, не сбились в клуб, сбились в клуб. И... и такое произошло. Если кто может подсказать что-то, подсказывайте, комментируйте, что делать. Мы, мы новички. То, что видим, то и делаем, то и говорим. Но пока все получалось. Это первая неудача. Надеемся, последняя хватит нам неудач в этом году. Была теплая осень. В ноябре месяц и матка еще фактически сеяла. Вот расплод даже не вышел. Ну, это мы все мед вскроем. Вот таким вот образом. И поставим в такую большую кастрюлю, зальем водой и мед уйдет в воду. Потом эту сладкую водичку мы сделаем спиртовую водичку. На горькую водичку. На горькую водичку, да. Это все не пропадет. А рамки, они опоношенные, но их можно привести в порядок но слушай, все равно я эту вырежу и все пойдет на перекон растопим что, да потому вот. что на меда зима... здесь много будет смотреть сколько рамок меда да это верхняя тут нету там много это на один заход в агрегат пойдет в агрегат пойдет агрегат выйти угу. полностью убей. рамки полный вот пчелка даже еще сидит вон ела в конце и на этом своем любимом деле сдохла. ничего будут новые а это пустое это это... верхнее я сорвал там язык был. а сверху торчал это язычок язык на переплавку, переплавку. этовощина что они трогаем трубки они сделали угу. это мыть все это рамочка сушь это сушь, я ее спрячу. Это нормальная, да? Да, это хорошая сушь. Это та, что без меда, да? Саша. Там практически нет, тут чуть почистить. Он чуть-чуть надо. А эти надо все на переплавку. Улики у меня на украинскую рамку. Обычно в прошлые года зимовали они отлично на этих рамках все. Ну, вот попал в падевый мед у нас много винограда вот они его натаскали я думал я его отобрал а он все равно тут остался надо было забрать все и просто закормить на зиму их все. сколько ты решили кого тебя с 13 осталось 5 ну, хорошая потеря ну, таким образом нужно вскрыть рамки там где не запечатали чтобы вышел Да, в водичке он все повыходит. А все остальное на переплавку. А пойдет. ты срежешь его или так целиком? Вот, вот так вот в воду-то все. А я думаю, что ты срезал с рамок. Зачем? Ну, не знаю. Ничего срезать не надо. И оно все компактненько зайдет. Ну, вот все. такая у нас история новая. С пчелами. А еще февраль месяц впереди. Еще один месяц. Но у нас еще 4 улика, да? 5, 5 уликов. Ну, я не переживаю. Разведем пчел. Да, пчел достаточно. Весной они и сами прилетают. И наши В прошлом раятся. году 8 раев пришло к нам. Не знал, что с ними делать. А как мы с дерева снимали, помнишь? Там видео есть кому интересно дерево как мы снимали рой вот так будем шкрябать потихоньку и зальем водой да холодной да. холодно да. Ну, она постоит и все и течет весь вся сладость вся сладость уйдет в воду. а потом воскотопки будешь топить или как не в горячую воду а расплавить да, а потом этот воск расплавленный сдается в магазин и меняется на что вам другое надо вощина да, да. вот в таком виде вощина мы сдаем в магазин если кому интересно видите это профильтрованная ну как могли так очистили иногда вот такая темная получается они любую принимают, и темную, и светлую. А меняем вот, вот такая вот эти куски. А потом меняем вот на, на вот такие листы. А листы ставятся на рамку, присоединяются железками. Ну, вот такой проволочкой тоненькой, крамочки. И хорошо держатся, и пчелы делают свою работу. Вот этой проволочкой прикреплена вощина, и пчелы дальше уже работают с этой вощиной самостоятельно. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, и хорошие, и плохие советы. Всему буду рада. Читаю, отвечаю. Спасибо. До свидания. Прям на лету они он поздыхали, бедненькие. Всего вам доброго.